Утро наступило. Вот пришел кот, кот пришел. Сказать доброе утро и покусать меня, да? Ну хвост у нас такой. Это кусачий кот, вот. Кусачий самый кот. Как собака. Вот. вот видите, что ему надо. Вот. Кому нужен такой кот? Отдам. Бандиролем отправлю. Вот зачем кусаешь? Играть хочешь. Доброе, доброе, доброе вот Доброе. Вольная собака кот.